Отличный способ стать бедным. Никогда не отдавайте долги. Как можно больше используйте халяву-плиз. У вас тогда возникают дырки, в которые утекает все, что вам Вселенная дает. Либо закрывается поток изобилия, Вселенная начинает давать все меньше и меньше, потому что учет в небесной канцелярии безупречный. И нужно, чтобы ваши долги были закрыты, их закрывают вашей энергетикой. И сколько бы вы ни работали, хоть 24 часа в сутки, богатыми вам не стать, потому что нарушают самые главные законы природы. И второй момент. Есть дни, когда нужно посвящать Богу. Кесареву Кесарева, Богу Божье. И если вы в эти дни работаете, вместо того, чтобы посвящать их Богу, то из вашей работы ничего хорошего не получится. Атеисты э, проигрывали только в этом, да. То есть в Советском Союзе много было плюсов, но вот основная база – это все-таки принятие божества, который создал этот мир. Не может этот мир создаться сам. У человека нет столько возможностей придумать столько всего. Так что используйте правила.